Я готовлюсь к встрече с тобой. Я жду именно тебя. Еще немного, и я стану твоей. Стоп, записано. Накладываем видео. Начали. Я готовлюсь к встрече с тобой. Еще немного, и я стану твоей. Вкусные новости Ставрополя.